Допустим, 2013 год, возьмем, перед аннексией Крыма, рейтинг Путина падает и снижается до, самого, до низшей точки. 47% говорят, что они не хотят видеть его на следующий президентский срок. 61% говорят, что они устали от него ждать выполнения его обещаний. Нарастает, это после массовых протестов, и, и акции протеста 11 12 года, нарастает усталость от него. Э -э, в это время происходит Майдан. И реакция российского общества на то, что происходит там, совершенно спокойна. 75 процентов говорят, что России не следует вмешиваться в эти события, то, что происходит на Украине. Это их дело. И выбор Украины курс на интеграцию с Европейским Союзом понятен и не вызывает возражения. Только 22 процента говорят, что э, надо препятствовать вот этому любыми средствами, включая военные. Но через два месяца буквально после бегства Януковича начинается мощнейшая э, интенсивности пропагандистской кампании. Э, что она утверждает? что на Украине пришли к власти нацисты, проплаченные, организованные, инспирированные Пентагоном, Соединенными Штатами и прочее. И э, вот этот нацистский или фашистский переворот, он создал угрозу безопасности русским на востоке и юге Украины. Речь идет как бы уже о геноциде. Что за этим стоит? Почему тезис о нацизме столь важную роль сыграл? Потому что власть заговорила на языке борьбы с фашизмом, то есть на языке Второй мировой войны. А это чрезвычайно чувствительные вещи для русского самосознания, испытывавшего травму от войны, Второй мировой войны. Поэтому после того, как был включен этот мотив, всякие симпатии к Украине, исчезли. Наступило такое резкое отторжение. Люди проверить не могли, действительно ли там нацизм или нет ли нацизма. Но сила внушения и непрерывности обработки массового сознания была так велика, что люди приняли этот тезис. Проверить у них не было. И дальше все поехало и отношение изменилось. И на этом фоне аннексии Крыма была принята с восторгом и поддержкой, потому что это было воспринято как сопротивление не украинским фашистам, которых нету, а именно противостояние Америке, которая пытается ослабить и унизить Россию. Вот что говорит пропаганда. И люди это принимают. Поэтому военные действия на Украине, особенно... Вот, имеющие целью донацификации с одной стороны, а с другой стороны противодействие, как утверждает опять пропаганда экспансии НАТО, приближения НАТО, вот, это получает поддержку очень значительной части населения. Это ложное сознание, но оно, оно ре, реально, оно действенно.